Здравствуйте! Сейчас делаю обзор кактуса мамиллярия. Кактус мамиллярия один из крупнейших родов в этом семействе. На этот период времени их насчитывается более 180 видов. Один из них сейчас мы рассмотрим. Мы как видим, как он Буйно цветет на солнышке, это южная сторона, и он склонен клониться к световому потоку. Для того, чтобы он сильно не клонился, мы сделали такую небольшую опорочку и подвязали его на такую ленточку. Брали мы его в магазине маленького, около 10 сантиметров, и за три года мы, как видим, какой он большой вырос. Полив делаем один раз в неделю. Земля огородня перемешана с песком. На низ делали камешки и соответственно и маленечко земли тоже добавляли камешки. Вот так у нас цветет. Будненько. Сейчас поближе еще посмотрим. Как у нас цветет. Такая красота. Только она расположена на макушке. Мелкие цветочки. Очень много цветочков. Колючие, шипов очень много. Но шипы терпимы. Так можно. Но если сильно прижиматься, конечно, оно колко. Вот такой краткий обзор мы сделали. по этому Кактусу. Теперь вы знаете, как ухаживать за кактусом в домашних условиях, просмотрев это видео до конца. Каждый сможет самостоятельно. Надеюсь, это видео будет полезным многим, кто занимается цветоводством. Кто желает получать известия о добавленных мною новых, интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.